Здравствуйте дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. Мы продолжаем делиться с вами рецептами блюд для снижения веса. Пляжный сезон набирает обороты. Еще несколько усилий и вы будете готовы демонстрировать окружающим свою великолепную фигуру. Подписывайтесь на наш канал и мы будем делиться с вами оригинальными и очень вкусными рецептами блюд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 что нарезаем кабачки кружочками и варим их в подсоленной воде 40 секунд. Затем отбрасываем на дуршлаг и даем стечь. Для заливки смешиваем сметану, желательно 15% и яйца, соль и специи. Сыр трем на крупной терке и добавляем в сметанную смесь. Туда же отправляем и мелко порезанную зелень. Теперь в форму выкладываем половину кабачков и заливаем половиной заливки. Сверху выкладываем еще один слой и выливаем оставшуюся заливку. Ставим в духовку на 30 минут при температуре 190 градусов. Получается потрясающе вкусное и легкое блюдо. Желаю вам приятного аппетита и заветных цифр на весах.